Немножко давление у вас упадет. У вас как с давлением очень Повышено. Повышено. Какое? Какое ваше норма? Где 140 до 80. потому mm -hmm. что, я смотрю на кожу у вас. и остальное. Да, да, да. Желчный. Mm -hmm. Желчный пузырь. Камни есть желчный? Нет, пока не наблюдалось. Не наблюдалось. Вы не делали УЗИ в брюшной полости? Ну, Как-то не было необходимости. Не было необходимости. Я как на внутренний орган не жалуюсь, пока с Здесь нажимаете больно? Ну, есть что-то, но здесь, здесь не больно. больно. Так. А, -а, а ногу вот здесь вот, больно? Нет. Здесь? Здесь, здесь вот. Чуть-чуть есть, да? Да. да, у нас. Ну как раз потому, что вот эта часть поднята, как раз у нас чуть-чуть развёрнута. Ну, я сейчас у вас пока просто а, снимаю напряжение, поэтому лежим, просто отдыхаем. <соценно> uh -huh. вот здесь вот опять а напряжение больше вылилось здесь <музы> руки, то есть вот она трехглавая мышца, да? mm -hmm. Вот шарик прям катается, то есть это место крепления трапециевидной мышцы, mm -hmm. вот здесь вот мягкая мышца, а здесь она Шариком катается. Я пишу, вы вчера говорили про паду сдошную мышцу. У -у -у. Вот, возможно, у меня из-за этого паху это болит, вот, здесь сочленение мышцы. Ну, она идет, вот она крепится отсюда и глубоко вот там в тазу. Вот мне как раз вот, вот, вправо и паху вправо. У -у -у. Не то, что в паху, а вот в ноге, вот в этих, у -у -у. где мышцы уболит. Здесь болезнь делает, нет? Ну, Нет, так не болезнь. Все, она дает. Организм это единые. Yeah, да. Непонятно. Mm -hmm. здесь. здесь Здесь вообще э, сейчас это место крепления мышцы. Вот она катается тоже. Mm -hmm. Опять, да? То есть если здесь она еще куда не шла, здесь она сильно катается. Поэтому здесь это больше воздействует мышечный бой. Mm -hmm. Поэтому просто мне ее нужно раз, раз, mm -hmm. распустить, yeah, эту, да, распустить mm -hmm. мышцу для того, чтобы mm -hmm. она... Она вам, у вас где-то боль возникает, такая-то, вы раз напрягаетесь. Mm -hmm. Напрягаетесь, эта мышца не расслабляется до конца. Плюс ваша походка немного сутуренная, да? То есть образ вашей mm -hmm. привычки. Mm -hmm. Сидите тоже, стулитесь очень сильно, mm -hmm. вот. вот. Поэтому вот оно, нагрузка огромная идет на этот позвонок. Как ты думаешь, что когда сутуляешься, вроде как-то легче кажется? Ну это привычная поза, да, да. она в моменте, в моменте дает э, комфорт, а да. в э, впоследствии, то есть да. выходит вот так, таким как вот, как выходит так, лев, лев, лев, да, левым э, образом для человека выходит. Я пробовал, сколько раз вот так сидеть и держать спину прямо. Вот смотрите, вам, вам сейчас, у вас, так как мышцы правильно не сформированы, вам это дискомфортно. Потом, когда дам упражнение, вам будет дискомфортно, ну, то есть, будете дисциплинированно их делать, я, как и говорил, где-то на вторую, на третью неделю, почувствуете, вам будет дискомфортно сутулиться. То есть, будет некомфортно уже. То есть, но это при условии, что вы будете выполнять. Вот. То есть, эти упражнения вас просто вынудят выпрямляться. Ну, то, что я на массаж ходил, вообще на это не похоже. Ну, массаж вас вот вас, еще раз, да, вот, вот у вас мышцы вот, забиты, вот забиты. Это, то есть, я... неплохо, в принципе, неплохо, если они вам разобьют вот эти мышцы. Ну, как раз неплохо как не они разбивали. Другой момент, что это надо знать, вот, да, да. просто человек чувствует. Вот это уже чувствует, что что-то идет. А там просто так. То есть, видите, оно всегда, вот у вас таз поднялся, вот эта мышца напряглась. Угу. Вот. Соответственно, организм, он всегда компенсирует наискось. То есть, соответственно, у вас идет напряжение вот этой мышцы, и вот здесь вот идет, перекос идет немного в эту да. сторону, влево. Плюс больше правая рабочая рука, что-то ей больше поднимается. То есть, получается, еще больше вы себя скручиваете. Ну, и вот годами, годами, годами формируется как это. Плюс, плюс тот явно выраженный. Здесь сколиоз идет. Да, потому что вот даже сейчас позвонки торчат. Шея в другую сторону. Да? Ну, время нещадно над нами. Это Вдох большой, выдох. я сам возьму. Опустите. Вдох. Выдох. Видите, даже если хруста нет, скажем так, да, mm -hmm. это не значит, что плохо. Это значит, что это не значит, что не сработало. Mm -hmm. Так, опускаем, дождите Отпускаем, расслабляемся, вдох, вдох, отлично, все, молодец. Вот я как раз вот эту мышцу вам чувствовали, да? То есть она натяжение какое? Да. Покашливать хочется, да? Ну, вот не то, что ага. а я вам объясню, почему это происходит. Я вам сейчас раскрепил грудной отдел частично. Mm. И у вас, получается, было воздействие большое на легкие. То есть нормально, работали. Mm. И получается, после того, как распускаешь грудной отдел, сердце легкие начинает работать по-другому. Ну, то есть более, более, скажем так, распущено уже. Да? То есть как-то так, как надо. Распрямляются. Получается, много Завяз лет они были... Да-да-да, много лет они были... В защемленном состоянии а сейчас получается их э, им дают свободу получается вот у нас сейчас пока ровно, вот по косточкам сужу вот по этим да то есть mm -hmm. вот сейчас вот нога получается левая нога она короче правая Мы сейчас остановились вдох выдох вдох выдох потихоньку сейчас действие за действием, упражнение за упражнением мы снимаем компрессию из позвоночника, то что mm. накопилось, накопилось годами, то что давил на вас, катается прям. Это что это? Ну это головка крестцовой, вот это мышца. Это как бы. да да да. Они у вас идут. А, а, когда да. кровь крови в них, ну, получается, из-за э, искривления вот этого отдела, вот, вот здесь, вот позвонки, okay. вот вам нажимаем, у вас здесь э, такое массовое смещение, соответственно... А, с ручным, ли, с а мне, на, э, э, позвонок как сместился, компенсируется этой мышцами. Мышца, да. э, мышца в таком на, находится немножко в перенапряжении, ну давайте простым языком буду говорить. Ну, Перенапряжение, в да, перенапр... <со> перенапряжении находится, соответственно, Раз вы находитесь в перенапряжении, через не плохо проходит электрический сигнал. Плохо проходят электрические сигналы, плохо проходят mm -hmm. электрические mm -hmm. сигналы а, плохое идет кровообращение. Плохое идет кровообращение, обмен веществ и так далее. Mm -hmm. То есть одно, другое, третье. То есть вроде бы как в жизни этого не замечаете, mm -hmm. а, а оно есть. И у нас видите, как, особенно вот ваше поколение, вы привыкли к тому, что. А, что я слабак, что ли, да? То есть показывать свои какие-то слабости. Ой, да, есть. Вот, то есть, соответственно, через боль, через это, где-то стерпел, где-то не обратил внимания, не обратил внимания, а каждый ну, где-то кольнуло, где-то дискомфорт, где-то потянуло, это организм дает вам сигналы. И эти сигналы, гной, ни в коем случае нельзя, оказывается нельзя. Нужно, ну, не то, что там, может быть, сразу к врачу кидаться и смотреть, да, там что там вас за параноикой и так далее примут. Но он начинает разбираться. Просто да, сейчас да. раньше, если этого доступно не было, сегодня можно в интернете все узнать, там кольнул там -то, да, то есть можно вот -то задать вопросы, там, конечно, тысячи версий будет, вот сидеть и разбираться. Вот. Версии, да. это сидеть, да. сидеть и разбираться. целый детектив. Это, это целый детектив. Сюда лучше, да? Вдох. Выдох. Все вас. Ноги чувствуют, все отлично функционирует. Мы сейчас сняли напряжение с вашего шейного отдела, с давления, скажем так, грудное отдел. Все равно отдала как-то. Ну, конечно. Конечно, даже фантомную может быть. Mm -hmm. С вами толком ты -то не работали. Только-только начинаем напряжение снимать. Mm -hmm. Когда на шею начали воздействовать, отдал, да? Да. Mm -hmm. не хочет уходить. Сейчас вы надавливаете, вот сюда, Стас, бегаете, а? сюда Ну, зависимость какая. Чувствуете? Mm -hmm. Вроде бы откуда шея и ягодицы. Yeah, yeah, yeah. А может и шло-то. Потому что я вот вижу, у вас сильного перекоса таза нет. Это большая редкость. А вот шеи беда. Вдох. Yeah. встает на место. Right. Вот они и мягенькие стали. Ну, вот я думаю, что вот это он называется <coughs> избыточный лордос шеи и грудного отдела, может быть, до конца мне не получится mm -hmm. сделать вам. Я даже думаю, что вы сами себе упражнениями его сделать. Но от позвонков берем. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Молодец. Хорошо. Вдох. Отлично. Работаем тихонечку. Молодец. Не торопимся. Молодец. Молодец. Все. Вдох. Немножко ребра вам поставлю. Лежим, лежим, лежим, лежим. его конечно он не, не подчиняется но основное с нервного окончание я его снял конечно. Вот, так есть, вот вот ваш пост теперь плечи mm -hmm. опустили вот вот это вот это комфортное более-менее как только сутули сейчас потому что <как> сейчас мы его более-менее выставили вытащили оттуда. Соответственно, вот это более-менее комфортный пост. Дайте мне. Вот она за стороны. Сидим, сидим, держим. Сейчас нужно голову толкать на меня. Оттал шею, отпускаем. Молодец. Вот так. Только шея начала даваться. Воды. скрепил получается шейная артерия, возможно какое-то головокружение легкое, легкая такая слабость, но ну, может быть пока сейчас не чувствуете mm. в течение дня. Дальше следующее, что возможно какое-то покалывание сосудов, то есть не переживайте, это нормально, это где-то ближайшие два-три дня, если головокружение, головокружение должно быть только сегодня, дальше поспите mm -hmm. и оно проходит. Да. Uh, по uh, ходьбе, смотрите, за собой наблюдать, может быть чуть, чуть неудобно ходить, потому что все равно сейчас поставили где-то таз, где-то потянули эти, okay. поставили. Будет так, как вы, вы ходите вот, mm -hmm. да, идея ходить вы должны вот, mm -hmm. как бы живот вперед, здесь пропнуты, сейчас у вас получается вот этот позвонок, он еще в таком пока не в том положении, в котором бы я хотел но, к сожалению, не, вам не 13 лет вот, нужно работать там, где у нас напряжение да. мы а, это скопил, то есть это в том числе скопилась кровь в этих мышцах соответственно банки нам помогают кровь поднять на верхнем слое кожи ну да, выглядит это как синячок в итоге. А, ну, это да, да, да. Но главное нам выгнать из мышц. А мышцы не расслабились. Ну, мы, они <соспорядок> до конца нет, конечно. До конца нет и долго еще нет будет. Потому что а, все-таки.. А, только упражнения. <соспорядок> больше никак. Только упражнения. Я могу снять э, первичные какие-то, да, глубинные, скажем так, глубинные проблемы, которые есть. Они снимают столько упражнений. Ну, то есть, да, как я говорю, то есть, все зависит от, конечно, от дисциплины, зависит от реакции индивидуальной реакции организма. А вот еще на фоне этого у меня от колена правая тоже болит, это тоже отсюда нет? Вы знаете, тут, тут надо разбираться. Во всех, во всех случаях надо разбираться. Потому что mm. оно может быть и, и ревматизм, и артрит, и какие-то там еще, да, то есть нагрузки. И опять же те же возрастные изменения. Вот интересно, вот это поставил самое первое, mm. а вот здесь вот головка мышц идет. И mm -hmm. вот она самая-самая темная. Ну, потом вот банки снимем, mm -hmm. просто дома или где, где, где посмотрите mm -hmm. даже. То есть <coughs> банки плюс-минус равномерно ставлю, mm -hmm. а синячки все разного цвета, mm -hmm. разного, mm -hmm. да, mm -hmm. это означает, да, да, да, да, да, вот именно где темнее, там выходит больше крови. То есть вот это вот как раз вот на мышцу. Mm -hmm. Здесь вот вообще распускает, вот, да. Ну, возраст берет свое. Вот, женщина, перед вами, женщина вчера была на 10 лет вас младше, условно, да? Может, где-то меньше физической работы делала, где-то еще чего-то, меньше нервничала, меньше это, и все получилось прекрасно. Нервы, конечно, хватает. Ну, знаете, говорили всю жизнь все болезни от нервов. Мы сейчас вот глубоко погружаемся в нервную систему, да? И, ну вот, ты хоть чего делай? Нервная система, все-таки определяющая центральную нервную систему, да, То есть Обязательно. Ваша... Наша задача, вот в том числе и вот этих упражнений, чтобы вот эту регенерацию клеток, обменные процессы, движение лимфотока, вот они, лимфоузлы, вот они, раз, здесь выходят и сюда выходят, да? вот соответственно, лимфа, э, необъемлемая часть крови, соответственно, мы сейчас этими упражнениями потихонечку все запускаем. Начинаем жить жизнь по-другому, я тоже вам напишу, безнадрывно. Называем такое сейчас новое слово, да, выходит в обиход, безнадрывная жизнь. Да. То есть это не значит, что вы чего-то делать не будете, того, что вы должны делать, как мужчина, как отец, как муж, да, там, соответственно, как, в общем сотрудник, но это означает, что вы относитесь теперь к этому немного иначе сегодня для вас основным становится э, вы и вы делаете все то же самое но чуть более плавнее э, без каких-то э, излишних переживаний дерганий желаний и, там сделать получше побыстрее да то есть вот соответственно это да вот называется без надрыв без надрывный вариант жизни а вот, если не получается, значит, значит, расслабляемся. Тихонечку пробуем еще, да, потому что э, я понимаю, что говорить легко, с моей стороны. Yeah. Вот, за 60 лет привычки так сформировались глубоко в нас сидят, yeah. что одним днем не исправишь. Поэтому еще раз повторюсь, что очень много зависит от вас, от вашей личной дисциплины, а дисциплина это вот как раз... Выполнение того, что вам скажу. Ничего вам сложного, сверхъестественного да, не скажу. Единственное, многие привычки придется менять. Привычки такие, как сутулиться, например, да, пытаться выпрямиться и так далее. С другой стороны, например, вы самостоятельно выпрямиться не сможете вот, без вот этих упражнений. То есть первое упражнение. Второе. Спите вы как, скажите мне. Посол Воскресенье, да? Воскресенье 511 в 11. Ну, поздновато, на самом деле. Поздновато. А встаете? В 6 по 6. Ну, да, где-то в 6. Ну, я вам так скажу, что если вы позже, чем 10.30 в кровати, если взять по нервной системе, по гормональному фону, по всему, да, то, в принципе, дальше можно не ложиться спать. Позже. Потому что можно, в принципе, не ложиться. Почему? Объясню. Потому что нервная система вас гипофиз и еще там ряд отделов мозга вырабатывает мелатонин и так далее. То есть мелатонин – гормон радости. Мало того, в это время происходит очень много процессов происходит. Ночью в фазе глубокого сна, в, а, временной период с 11 до, а, до часу ночи. Но вы должны быть в это время не ложиться спать, не заснуть, а в фазе глубокого сна. Фаза глубокого сна начинается где-то через 30-40 минут после того, как вы заснули. Соответственно, раз вы, если вы находитесь если вы легли в 10-30-10 часов, вы успеваете в эту фазу полноценно Распускаются в клетки мозга, выгоняет из себя лишние токсины. Это вот, вот еще и заснуть надо, не только лежно и заснуть. Ну, это опять вопрос привычки. <с Что <с вы смотрите? Телевизор, читаете ли? То есть какие-то. Если телевизор смотрите, каких то передач придется отказаться, соответственно. Телевизор практически не смотрю. Стараюсь, пора ложиться. Ну, посмотрите дома, да, да то есть да. банки плюс-минус все одинаково ставил. Вот, вот они, две мышцы воспаленные были, да, то есть вот здесь вот головка мышцы, вот головки мышцы. И они прям такие пунцовые, да. да. Эти такие более менее То есть да, здесь да. совсем слабенькие. А вот здесь вот сильно вышло тоже. Тоже напряжение сильное. Здесь почти ничего нет. То есть вот правая сторона, что защемляла. Основные проблемные точки я снял, позвонки ваши в основном поставил на место, ага. мышцы в основном расслабляем, сиди пока отдыхаем, в основном расслабляем, походите туда-сюда, ага, ну okay. Немножко неудобно ходить или что? Ну, я, все равно. Я по-другому в этом А оно здесь еще, знаете, что может быть? А, может быть, просто спазм еще остался. Тот спазм, те болевые. Оно как электричество отдает? Или, ну, или как синяк? Ну как электричеством, скажи. Пока да. как электричество да, он отдает. Так вот, вот, вот ноги вот выправляешь, Ага. Вот, вот сюда ага. упрямляешь, они а вот отдают. Ага. И сюда отдают. Ага. Идите сюда еще раз, я попробую. Икру куда дает. Икру. Икру. вот сюда дает. Или где-то здесь? вот здесь. Вот здесь. это мышечная. Здесь должно отдавать вот сюда. Если будет отдавать, вот он идёт седальщины да, вверх. Вот седальщины вверх. Седальщины вверх, смотрите, вот он идет, Вот, вот, вот. И до большого пальца. Вот так он вот проходит. Здесь, здесь это мышечная боль у вас будет. Это мышечная спазма дальше. А это так же ну, ну, вот так. Нет, он проходит здесь еще. Здесь, но сюда давать не так не должно. Это уже идет напряжение а, самой мышцы. Вот. То есть вот он проходит вверх. Вот здесь. Если я сейчас нажимать вам буду, вам будет больно. Садитесь, сейчас я вам налью чаю пока. Теперь такое у меня с клевером. У а -а -а. меня для чего? Для того, чтобы у вас а -а -а. А -а -а. Вот это вот вот все равно, да, почти локальное. Ну, посмотрим еще. Может быть, будет такое пока ощущение, что э, ну, сейчас все основное, да? Да. Основное закончилось. Сейчас мы уже потихонечку пили. Пипели. Здесь как бы для сосудов, для нервной системы расслаблены. Смотрите, значит, основная наша задача сегодня mm -hmm. начинается так. Это э, мы став... включим. Да, включайте, включайте. И можно даже на инсульт набрать, попробовать его включу. Может, он присла? То есть, как я и говорю, что нам необходимо начинать учиться расслабляться. Баню любите? Ю -ю. А? Люблю. Часто ходите? Ну, стараюсь раз в неделю ходить. Ну, Баня вот неплохо как раз. Баня неплохо. Сейчас чувствуете расслабление? Ну, как сказать, вот в этих местах все равно есть, он вот, наклоняется, вот эти икра они все равно, икры мышцы, вот они все равно не отпустили. Ну, а здесь с позвонком, с одним проблемой, там, с, вот с этим, с L4 как раз он остался, потому что он такой еще чуть-чуть выпирающий, можно было ломать позвонок, сейчас прям вправе. Честно говоря, а, еще раз повторюсь вам, тринадцать 13 лет, я, честно говоря, побаиваюсь этого Да, Да, не да, не да, раз, да, да, побаиваюсь. Ну, а, во-первых, то, что у вас в документах было написано, а, расстояние расстояние у вас сужено, и получается, а, вот эти позвонки, они немножко а, деформируются, они как бы... Чуть-чуть друг на друга уже находят они вот такие сплюсы, но ты чуть-чуть. Вопрос другой, что как бы тут же задача-то не навредить. Поэтому в первый раз в возрасте 60 лет делать есть ударные техники, да, то есть именно вправление позвонка, то есть я не готов скажем так, к вам применять в данный момент. Спасибо. Вот, да, то есть мне задача, и как я вижу сегодня, то есть именно поставить большую часть на места, с грудным отделом большую часть это получилось, но скриоз, то есть не склез, а лордос то есть скриоз, который был, вот это вот искривление мы убрали, то есть свернутый мы поставили, таз скривленный, мы поставили, то есть если так смотреть, то он ровный позвоночник. Но вот так сейчас у вас, а, то есть вот его естественные изгибы, какие должны быть. Сейчас у вас очень сильно а, изгиб в этой стороне остался. Да, да, да. И шея тоже очень сильно. И здесь получается, вот они упивают. То есть вот у вас в грудной клетке, а, вот это вот называется изгиб, он называется лордоз по-другому. Да, у да. вас вот он избыточный, да, то есть он очень сильный. Вот, и... Это тоже все давит потихонечку, соответственно, исправить момент сложновато, с помощью этих упражнений можно, вот. не можно, а получится однозначно. Ну, mm -hmm. То есть а, мышца это такая субстанция, которая в любом возрасте, что в 15 лет, что в 30, в возрасте, мышцы, что в 80, и, она всегда регенерирует, вот приблизительно, все, что хотел сказать. Подробнее я вам э, скажу, пришли на электронную почту, сынок. вам, э, когда отошлют, вам позвонят, скажут проверять электронную почту. Вот. Течение, течение? Ну, обычно там, ну, в день-два. А, день а -а -а. вот, вот, соответственно, по. Если что-то критическое, конечно, звоните, ну, Олесь Алексеев, mm -hmm. соответственно я не думаю, что-то что, что у вас будет такое. Единственный mm -hmm. момент, сейчас сейчас берегите. Хотя бы сейчас вот дня два-три. То есть, пожалуйста. Будет сейчас я понимаю, сейчас сад огород. Нет, у меня этого ничего нет. Да? У меня только внуки есть. Да? Если что, ну, ну сколько лет? В гозик. Гозик, понимаете, тоже, да? Да. Ага. Ну там место вроде небольшой должен быть, это годик еще. Тоже, наверное, рекомендуется. Ну вот да. желательно, да. Ну, я То наоборот, только у меня такое. Но на работе-то я по-любому не буду напрягаться. Uh -huh. На так -то вот, что нигде нет uh -huh. такого. Ну вот, вот основные рекомендации. Подробности пришлю. Давайте будем наблюдаться, и через месяц-полтора я бы от вас хотел звонок получить и по состоянию, то есть в принципе должно улучшиться однозначно, то есть не через полтора-три недели. Ну, да. да я тоже надеюсь. надеюсь, потому вот. что сейчас может быть и не сразу это все пройдет, конечно. Ну пока. Да-да-да. Потому момент. что память мышечная, ее не все равно не, не, не идти. Это тоже это уже долго длится такая. Ну, такая ерунда, то, что вот это защемление, это длится у меня уже. Ну, если с тридцать тридцать лет лица. Да? Нет, это было вот такой сильно вот после Нового года, как защемление или что-то. Я ушел на мани с ним. Просто вот стянул, и я уже ничего не мог. Нет, это, это у вас был кризис, это у вас начался кризис, кризис. а первоначально я, ничего вам сказать. В первоначально я как вот я говорю, вот, тоже на работе, вот, там штампик был небольшой, я говорю, мне все, спасибо. Понял, угу. Так, вот подвинул его, и меня сковал. Вот, тоже тогда действительно я сказал. Я не мог ни согнуться, ни, ни переодеться, ничего. Меня держали за руки, а боли поднимали, а третий бы меня переделал, ну тогда да, тогда. ну тогда мне что-то электрофорез сделали, что-то ну, электрофорез, делали? это просто снимание вот этих вот да. то, что я вам осел руками, ну, банки, да, это да, вот да. то же самое электрофорез ну, ничего с... не делает он снимает только мышечный вот это спазм мышц, ну вот это вот все сняли собственно пошел ну, пошел на работу, но потом периодически у меня эти боли стали зашли. Ну, не такие они резкие но уже ну, просто болезненные вот ваш, сидите вы как, нагрузка ну, на, на ваш воздух. позвонок, да, я еще раз напоминаю да. вам, это около 340-350 килограмм. То есть вот ваш проблемная зона. Вот так 240, вот так 120.